День воли раба – это страшная кара. Ведь сей человек о свободе не знает. Возможно, он сгинет от данного дара, Коль путь свой теперь только сам выбирает. Иллюзии – это реальность для многих. Рабы их лелеют и оберегают. Я часто встречаю подобных убогих. От правды обычно они убегают. Сборник стихов «Цензура» Подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго!